Девять! Это раз, два, три. Перец вам в руки э, и клюкву за пазуху. Стоп, пошла жара. Можно отодрать э, кого угодно этой бутылкой, и всем будет приятно. Ребят, я не знал, узнали? А я не знал. все, все, все, все. Все, стоп. Здравствуйте, уважаемые. Сегодня у нас, как вам уже ясно, понятно, двойной алкообзор, двойной алкоблок. Ребята, искренне рад вас всех снова видеть. И почему именно эта пара, почему именно такой состав, об этом, обо всем другом э, по порядку. Во-первых, обязательно нужно поставить лайк этому видео авансом в конце, если вам понравится, уберете. Не забываем, что если все еще не подписаны, нужно подписаться это вот здесь, а также можно поделиться этим видео значочек со стрелочкой для тех, кто не в курсе обязательно обязательно ребятушки, э -э не забудьте прожать колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих выпусках выпуски у нас разные скучно не будет ребят в любом случае давайте-ка мы все-таки уже будем э -э, совершать великие дела лайк коммент подписка поехали ребят не миров не миров сегодня у нас на обзоре... Мед-перец, люква, легкий, крепкий. И почему это я вдруг на фоне российского флага а, с не тут украинским, всем известным, а, толкую и выседаю и с вами беседую? Дамы и господа, давайте-ка обо всем все-таки по порядку. Бутылочки. Тут маленькая, вот побольше. Тут покрепче, тут послаще. Ну что ж. Это первый взгляд. Первый взгляд. Естественно, это мы прям хорошечно охладили. Пока что оставим. Э, думаю, и ежу Понятно, что здесь 40. А здесь, наверное, что-то другое. Давайте изучим, изучим, ребятушки. Итак. Ого! Удобная, да? Это две выемки. Удобная для ношения, но вот для каких-то драк прям совсем э, не очень бутылочка. Очень э, небольшое, невысокое горлышко. Но вот так вот нести хорошо. Хорошо прям, как, как смартфон. Да, что-то есть в этом, как старый, старый советский телефон или любой телефон. Вот. Тут выпуклость, тут выпуклость. Она же в пуклости. В общем, берить э, мадрид, давайте читать. Итак, Немиров The Original. Солодовый спирт, настойка, настойка сладкая, клюква на коньяке, 9, это 2, 3, стадии фильтрации. Содержит натуральный сок клюквы и куньяк. О, как интересно. 0,5 объем, 21% э, оборотов крепости. В общем, ну ты понял. Да, я понял, понял. Итак, а теперь очень мелкий шрифт, очень-очень даже аж пришлось надеть очки. Потому что на белый мелкий шрифт на красном фоне как-то вот ну, не очень. Ну, а в целом вот, вот выпухла сбоку, да, Немиров, как бы рифленая здесь вот, ну, красивая бутылка, в принципе. Как бы иногда мы готовы платить и за тару. Итак, продукция изготовлена по под контролем Немиров Холдинг Лимитед. Юридический адрес... Микстоли, Толи, Дерви, Элеон Билдинг, второй этаж, Никосия, Кипр. Опаньки, нифигашечки, юридически не миров-то, Кипры, офшоры, офшоры. Ребят, я не знал, вы знали? А я не знал. Но, дата розлива указано на бутылке, страна происхождения алкогольной продукции. Россия, ГОСТ, такой-то, массовая концентрация сахара 18 грамм на 100 кубических сантиметров. Состав. Вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректифированный из пищевого сырья люкс солодовый, сахарный сироп морс спиртованный клюквенный, вода питьевая, исправленная, спирт этиловый, ректифированный из пищевого сырья люкс. Плоды клюквы. Это состав морса. Сок концентрированный клюквенный, осветленный, коньячный дистиллят. Настой спиртованный цветов липы. Вода питьевая, исправленная, спирт этиловый ректифированный из пищевого сырья люкс. Регулятор кислотности. Кислота лимонная коньяк. Пищевая ценность на 100 миллилитров: углеводы 18 грамм, энергетическая ценность, калорийность 800 килоджоулей, 190 килокалорий. Ребятки, если кто не помнит, то в среднем водочка 220-230, а тут как бы вроде как сладкий напиток, а что-то калорий поменьше. Это уже интересно. Изготовитель ООО Объединенные Пензенские водочные заводы. Местонахождение Россия, Пензенская область Один в одном городе, другой в другом В общем, два завода, это все очень интересно И замечательно, так что, короче, чуть мы Нарвались на российский Немиров Скажете вы, разве такое возможно? Об этом и многом другом Давайте-ка все-таки по порядку Сразу забегая вперед Скажу, что это тоже такой же От ООО Пензенские заводы Немиров, Перцовый Также оттуда же Поэтому Нужно задать тон всему нашему настроению, смотрите, зацените, здесь у нас вот такое вот э, горлышко да, с дозатором, как бы с глушителем, больше все-таки похоже на дозатор. Ну, раз уж мы разобрались с этой бутылкой, какая она прикольная, красивая, интересная, 12 февраля, кстати, дата производства четко видно на горлышке, а то некоторые производители прячут кого там под внутрь или на, на каком-то фоне, в общем, Срок быстрее не ограничен при соблюдении до условии хранения. Давайте-ка все-таки дозатор, наверное, приглушает запахи. Ну, как мы любим, все по классике. Первый без комментариев для создания все-таки эмоционального фона и настроения. For you, my friend. Ну, бахнем по стаканчику. Настойка горькая, анимиров, украинская, медовая, с перцем. Погнали сразу по составу. состав: вода питьевая, исправленная, спиртатиловый, ректифированный, из пищевого сырья, люкс, солодовый, плотный тростного, стручкового перца, настой спиртованный перца стручкового, краситель, сахарный, калер, простой. Вот и все. В общем, сайт не указан, как и на предыдущей бутылке. Никаких горячих линий, никаких телефонов, ничего этого нет. Бутылочка маленькая, квадратненькая, для того, чтобы ее удобненько в кармашек внутренний пиджачка или какого-нибудь пальто, плаща и того подобного, не предоставляется такой возможности. Давайте глотучек все-таки отведаем, и уж мы уж. Действительно, почему мы нет? Хорошо, если она так заходит. И теперь мы добрались до части, как же выглядит сайт. Он, если не указан на бутылке, то приходится нам гуглить. Естественно, до того, как я прочел информацию, я наивный албанец. Кстати, можете поговорить, почему появилось такое выражение про наивных албанцев. Есть очень интересная история, прям целая статья про албанцев и их наивность. В общем, это неспроста, такое выражение имеет место быть. Так что не такой уж я, может быть, и наивный албанец, но все-таки я сначала подумал, что это все-таки как бы немиров.ua.ru эм, И вот на этот сайт зашел. И как выяснилось, красивый, удобный сайт, все немировское представлено, Украина, даже сайт на русском языке, даже без всяких VPN-ов нормально опустил. Но именно объема 0,25 почему-то не представлено. И в графе «Партнеры» как раз и указаны эти самые пензенские заводы. Но никакой переадресации, гиперссылки, перехода на их сайт нет, поэтому пришлось вбить, найти и, естественно, оба сайта будут в описании, посмотрите. Если сайт официально минимирован, красив, удобен и прекрасен, информативен и прям, ну, в общем, то, что надо, то сайт объединенных водочных заводов Пензли это просто что-то с чем-то, это, грубо говоря, слайд-шоу. Раздел, продукция, это просто как бы переворачиваемые картинки Короче, суть в том, что они походу работают по франшизе и для всех И для всех, как таковые, они ничего собственного не делают То есть это не какой-то вот прям компания Это просто заводы, которые имеют оборудование и делают для других торговых марок Или берут... В аренду, там, рецепты, и вот это вот, ну вот такого вот плана, в общем, у них концепция, потому что там у них есть даже соки, есть энергетические напитки, есть э, какие-то непонятные, в общем, сайт кривой, сайт плохой. Такая вот хуйня. Впечатление, самое время о них поговорить. Скрытие запахи клюквой именно клюквенного морса, вот они присутствуют. Дамы и господа, если кто из вас, мои дорогие зрители и подписчики, кто не помнит, то э, однажды мы уже с Иваном дегустировали настойки примерно такой же крепости, деревенька. Их было три вида. Газа, ну, тут чувствуется насыщенный вкус. Здесь есть настойка, пожалуйста. Ролик на них вот здесь и в описании. Давайте-ка теперь клюквенная тоже, естественно, средний была. Давайте попробуем. Все-таки запах идет из бутылочки цвет приятный, приятненький такой, Пи. легкая, очень очень легкая обжигаемость, это спиртовая сладость присутствует, можно пить небольшими глоточками, это хорошо, в меру сладко, в меру алкогольно, это приятно, это приятно. не слишком приятно, но вот именно вот все все как бы в меру, И уже там дальше на входе тоже в горле в горле есть эти Ощущение сладости вроде, во вкуса, кухиного морса. Вот именно морса здесь ощущается. Коньяк, кстати, вообще не ощущается. Но вот это, наверное, правильно подобранная консистенция. Правильно подобранный рецепт. Ребят, это тако. Тако. Отличное сочетание. Отличное сочетание. Ребята, тако по-егорьевски, под Немиров по-русски. По-моему, он довольно-таки неплохо. Я вам скажу, даже можете попробовать шаурму. Но лучше, конечно, обязательно делайте ее сами, потому что тогда вы будете контролировать температуру подачи, вот, чтобы такого не было. Все знают, что холодная шаберма, она же шаурма, это как сухая баба, полное гонище, ничему ни не приспособленное туболище. Поэтому ну, только горячие, ну, максимум теплые, слегка может быть остывшие блюда. Но именно к таким закускам. И, ребята, с этим делом все вроде как ясно, понятно. А вот с этой давайте-ка теперь побеседуем. Давай, базарить, давай. Ох, хорошечно, перцем, прям по ноздрячечкам. О, хорошечно. Очень приятный персовый запах. Она без меда, Без меда. Но с сахарным калером, но это по факту уже краситель, это не сахар. Но ароматно перцем прям хорошо. Не слишком противно, но и довольно сильно. Как говорится, у каждого свои понятия, но это прям если кто не помнит, то не мировская настойка еще тогда тогда украинская у меня уже была на канале в рейтинге трех перцовых настроек. Настоек. Трех трех перцовых настойка она уже была на канале. Он вот здесь. И в описании, естественно, подойдите, перейдите, повыбирайте, пересмотрите, потому что было три настойки перцовых, одинаково крепких, одинаково примерно по стоимости. В общем, там что-то было интересное, такой своего рода обзор, рейтинг из трех перцовки. Ну, вечер понедельника, почему бы и нет? А вот сейчас я вам скажу. Что вот эта вот обжигающая острота перца и крепкого 40-градусного алкоголя прям оп, так и потом она смягчилась тем, что блюдо жирное. Блюдо жирное и блюдо сырное. Вот это вот а, потрясающая закуска. Это прям хорошо. Жирно, сырно в балахи, потому что идет а, ожог да, от крепкого алкоголя и перца. Но он настолько приятный. И вы же знаете, вы же знаете, что все перцовки полезны. Естественно, естественно, в меру, Но, друзья мои не, не забывайте о том, что алкоголь нужно э, употреблять в меру В медицинских целях э, он просто необходим А перцовка, правильная перцовка, хорошая перцовка В нужной дозе убьет, убьет любую простуду на корню И это факт Перец вам в руки э, и клюкву за пазуху, ребята. Здесь 40 градусов, цвет э, прям э, прекрасный Аромат, ну, и не прям, чтобы бил по ноздрям, но перцы меня ощущается. Кстати, не знаю, видно ли вам, но он тут есть. Даже в 025 маленький перчик есть. Без попки, без э, семечек, кстати. Однажды я делал сам спиртовые настойки, именно перцовые. По-моему, даже они вот здесь и как это в описании, ребятушки. И вот если чуть больше положено вот, бомбануть туда, именно семян, ниже вся острота стрижкового перца острого да, то просто будет прям ух ешь от них идет и, и в этих э, в прожилках вот этой белой белой части поэтому контролируйте остроту по своему вкусу даже если используете его в кулинарии перец чили вот это вот острый это обязательно удаляйте семена и не забывайте что нужно промывать муки после того как поработали с перцем или работали в перчатках В общем. Если вы будете говорить э, фразу в общем, говорите в общем и целом. Это пожалуйста. правильно, это по-русски, это, это предостережение у нас на будущее. Дабы избежать недопониманий с моей какой-либо стороны. В общем и целом. В общем и целом. Сейчас сохнет! Сейчас сохнет! Че ты орешь? Йод. Приятно обжигает. Ребят, я вот сколько, ну, три стопочки, да, по 30 миллилитров где-то выпил. И становится действительно жарко. Пошло жара! Действительно, начинается подделение пошел бодряк. вот ну, то есть, вот это вот кровообращение усилилось, улучшилось. Я чувствую себя потрясающе. Вот этот самый, тот нужный медицинский эффект. Она лечебная. Она лечебная. И перед тем, как подвести общий... Общий итог по этим двум Немировым. Давайте-ка попробуем коктейльчик. Ась, в одной стопочке соединим сладенькое с гореньким. 40 плюс 21. Как говорил Джеймс Бонд. Сболтать не смешивать. Оу, оу, оу, оу, перец поярче по запаху. Но все равно немножечко есть. Жахнем. Немиров перцовый. От объединенных пензенских заводов. Ну, насколько я помню, ничем не хуже, чем от украинских заводов. Очень хорошо. Медицинский эффект присутствует. Все, И... все, все, все, все. Все, стоп! Стоп! Пошла жара. Все, жарко. Очки потеют. Шляпе жарко. И тоже. Это вообще потрясающая форма. Бутылки, она прям красивая, удобная. Можно отодрать э, кому угодно этой бутылкой и всем будет приятно для разных видов кого дойдет. Ладно, это все э, хохмы, Клюквенная настойка 21 градус. Э, класс! Лучше деревеньки. лучшие деревеньки, сразу скажу. Вот, это потрясающе, это замечательно. И в одной из если смешать, ну ты понял, а? а? а? Сладкая, горячительная клюва полезна? Пили клюквенный морс, ставьте лайки, если пили клюквенный морс или компот Ну, клюквенный компот Клюквенный морс, когда болели, вас заставляли родителей много-много пить именно клюквенных Нет, ну, значит, вы из другого региона, а если да, то плюс они, пропиши Так что, закуска, конечно же, жирная, сырная, майонезная, под одном по второе, отлично сочетается Ребят, не мирову в России быть Я считаю, что... Объединенные пензенские водочные заводы работают хорошо. На этом все. Скучно не будет. Пока. Почему, спросите вы, а я уже отвечу, потому и и все...